Чтобы он не потерял очки, не слетели в воду и скочил. Может снять Ваня? Алина? Ваня, отдай очки, чтобы не потерять, если на, на всякий случай. Отдай. Мало ли чего, там актер просто рука не найдем Я Так, ножки поднимай, поднимай ножки. Поднимай. Оп, встаем. Встаем. Все, выходим, выходим. Чего? Алин, палец вверх.